Ехал, ехал я себе, ничто не предвещало беды И вдруг как начался снег сильный Да такой сильный, да похоже в этой области он идет довольно давно Несколько машин заметенных было Прям сильные, ребята А до ближайшей парковки 20 миль Но ну, в принципе это не так много 20 миль Минут за 25 доеду, за 30 может быть Хотя сейчас я еду совсем медленно Ну короче говоря, ребята, ну весело же, ну классно же, интересно а может завтра трасс вообще перекроет, за ночь надует снега. Посмотрим. Знак стоп. Весь снегу. Здесь такие колеи конкретные. Блин, я такой зимы еще вообще не видел. Так, мне еще 0,6 мили и я приехал. Забуксовал, чувак. Все, застрял. Так, что тут у нас на улице? Ух ты! Хорошо-то как. Хорошо-то как, ребята. Иду умываться. Все заморожено. Иду умываться и выезжаю. Тяжко, конечно, будет. Скользко. Но куда деваться? Работать надо. Так, позавтракал, заезжаем на заправку. Вот мужичок застрял. Боком встал неправильно. Так, как же мне так встать правильно, чтобы застрять надо с разгончик просто не избавлять обороты ехать ехать ехать как ни в чем не бывало и заезжать на блокировки ребята Google показывает все здесь красным цветом непонятно в чем дело но вот там просто скопилось огромное количество автомобилей то ли там большая авария то ли что там произошло непонятно в общем все стоит я сейчас наверное сверну и сюда на заправку что ли попью чайку, я уже заправился, только что выехал, но просто стоять на трассе тоже не дело, потому что они, реально, вон они все припаркованы, я не знаю, как вам хорошо видно, но вот в пределах километра я вижу, и все, а может быть и трех даже километров, все это дело закрыто, все траки стоят здесь, вот здесь все припарковано, все стоянки переполнены, вчера ночью тоже еле нашел место, в общем, какой-то апокалипсис, но тема интереснее, ребята, тема интересней. Ребята, здесь тоже Коллапс, Знаете почему? Потому что водитель при повороте, ему нужно было скорость наоборот набирать, а не снижать, как обычно, в такую погоду, чтобы залететь туда. А он этого не сделал, и все, и повис, стал на половину пути, всем перекрыл дорогу, и мы налево не можем, хотя там свободно. И те не могут налево на трассу повернуть, хотя там не свободно. И оттуда не могут ни прямо проехать, ни направо. Короче, просто из одного чудака, который встал. Но такое бывает, к сожалению. Ребята, я вроде бы прорываюсь кое-как, какими-то тропинками. Но у меня получается все-таки пробиться, потому что трасса вся закрыта. А че какого черта они здесь стоят все, чего они ждут, я вообще не понимаю. Чего ждать-то? Вон люди уже обедают, сидят. Я поеду, наверное, на стояночку встану и постою там. В душ схожу. Уже одностороннее движение сделали здесь, видите? Стоянка, наверное, тоже закрыта. Ребята, я кое-как вообще выехал с этой заправки. А вот и Костю встретили. Помните Костю, ребята? Видишь, как мы с тобой тогда на видео были, сейчас на видео. Короче, ребята, помните Костю? Мы вместе учились в школе. Ты, по-моему, раньше меня немножко да, пришел? Это Я помню, ты меня учил, говорил, как правильно там это, тормоза, качать, не качать, то есть готовил меня к школе. Но учил, не учил, а стали вместе. сдали вместе в один день сдали, хотя. Есть сейчас вместе. Едем. Прикольно, ребята, первый раз мы вообще встретились на дороге. Оказывается, и номер ты мой потерял, да? Сейчас номерами обменялись, теперь будем созваниваться. Костя едет. Откуда ты едешь? Да, еду сейчас, мы ездим с побережья на побережье Короче, С джерси на Сакраменто Да, и, Сейчас по... на Сакраменто, то есть он едет на Вест, а я еду на, на Ист А на Ист ты оттуда приехал, ты знаешь, что там... Да, там дорога закрыта, снег, майорин... Короче, такое. я буду здесь до завтра, а ты... Скорее всего, да, но я сам хочу вырваться побыстрее, мне пару ну, да. часов бьют Да, тут ерунда, да, тут ерунда я сегодня да. Скачу. Да. Поэтому, ребята, всем респект! Круто! Учитесь в школе у Николая! Да, Николай нас научил как заправлять, как тормозить, все. Да? С работой, и, и, и. <связь> ну все, Николай, привет вам, значит от нас. Видите, научили нас, все хорошо, даже в снега, даже в снега катаемся без цепей, без всяких цепей, видите, Костя тоже <связь> <связь> <связь> без цепей экономит. <связь> вот, ребят, вы мне все про фары говорите, вот видите, вот, тракт тоже примерно моего года. Здесь фары должны быть изначально, как у меня, старые У Кости стоят новые, новые, совсем новые фары, видимо, от, от новых э, траков А так, в принципе, точно такой же трейлер Трак точно такой же, трейлер другой, а трак тоже 670-й годов примерно моих В общем, ребята, метель продолжается Говорят, что дорога будет закрыта, скорее всего, до завтра Меня это не смущает, знаете что? Я хочу вам сказать меня это не смущает, я нахожусь на заправке. У меня есть полный бак солярки. Если нужно, я еще добавлю. Здесь душ есть, столовая, все, что хочешь. Я пока убрался в траке. Помыл, все, протер аккуратненько. У меня есть такая специальная полероль, протер, ковер, вытряхнул. Короче, в порядок привел. Знаете, я вот смотрю на этого мужичка. Вот видите, мужик. А где? Он убежал уже. Короче, мужик, у него спальника нет. У него просто есть сумка какая-то. Видимо, там какая-то небольшая еда. И такие трач... трачки катаются обычно по локолу Видите, у него без спальника, сзади нет ничего. То есть даже спать негде. По локолу. Ну, то есть. 200-300 миль здесь где-то рядом И он тоже попал в эту западню Вот его действительно жалко мужика Ему даже поспать негде, он просто сидит вот так вот сидя И пытается Пытается уснуть а У меня есть целая спальня, так что нормально Завтра, говорят, будет плюсовая температура Сейчас пока вроде минус, но почему-то каша Наверное, все-таки уже ближе Ближе к нулю Траки все стоят Вот трасса Я на нее периодически посмотрю. Вот рачки потихонечку поехали, но они, скорее всего, на съезд едут, а не на выезд. Они на... Короче, они не продолжают движение, они не на выезд едут, а просто тупо куда-то съезжают. Пойду на трассу, схожу, посмотрю, как там дела. Если поехали, то и я выйду, но я сильно сомневаюсь. И в гугле буду проверять тоже информацию. Че сидеть? Пойду прогуляюсь, правильно, ребята? Да, вроде бы траки поехали. И вот здесь стояли все машины. Видите, сейчас траки движутся. Сейчас я посмотрю, несколько траков выезжают. Сейчас я посмотрю, в какую они сторону. Если на вест, то может быть и я поеду. Сейчас посмотрим. Так, ага, на вест налево поворачивается. Сейчас посмотрим, вот этот куда повернет. И там вроде бы началось движение, видите? Траки начали движение. Поэтому, я думаю, можно попробовать. Сейчас посмотрим. Да, они все поехали туда. Я думаю, открыли дорогу, и это произошло прямо сейчас, ребята. Прямо сейчас. Потому что до этого все стояли просто сейчас началось какое-то движение наверное я поеду скорее хотя бы какой-то отрезок проеду а может быть я вот этот отрезок самый снежный успею проехать что, как мы видим движение совсем не затруднено буквально, помните, я вам показывал час назад просто машины здесь стояли сейчас пошло движение и уже и асфальт совсем видно я где-то на экзите ребята, третьем, пятом может быть шестом я сейчас звонил другу, он едет на 170-м впереди. Там, говорит, уже сухо, совсем уже тепло. Снега никакого нет, так что минимум 170 миль нужно преодолеть. А там, может, и быстрее все наступит. Вот тоже у Таракиста проблемы, полиция стояла. Не знаю, пока едем, но потом показано, что вроде бы 80-ка все равно перекрыта. Посмотрим. Но хотя бы, ребята, вот, понимаете... Ночью даже вот такой небольшой снег, он уже доставляет дискомфорт. А сейчас вообще нет никаких проблем. Асфальт сухой, видно автомобили, видно дорогу. Полосы не всплываются в одну, так что потихонечку едем. Но пока, ребят, вот часто вот такие вот лампочки э, и щиты. И написано, когда горит лампочка, то дорога закрыта. Лампочки не горят, значит 80-ка пока открыта. на этой горочке было затруднено движение, то ехали-ехали и вдруг встали. Преодолеваем спуск, ребята, потому что на спуске нужно быть аккуратнее. Я включаю мануал, наручную переключаю и двигателем торможу, чтобы на тормоза не нажимать. Вроде бы спустили. Сейчас будем подниматься. подниматься. Посмотрим, как дальше обстановка. Там вот водитель какой-то узнал меня, видимо, подписчик махнул мне рукой. Какими-то жестами со мной пообщался через стекло. Я сделал вид, что я его понял. Ребята, гора а я просто автомат коробка она не успевает она начинает переключаться потому что я буксую в гору а так а следующей не схватывает потому что потому что колеса уже закончили вертеться прокручиваться и таким образом скорость снижается я сейчас на мануал опять на ручную переключил и еду на повышенный буксую буксую буксую вот кое-как ребята забрался офигеть вот это препятствие блин Здесь вроде бы солнышко немножечко растопило снег и лед, и вроде бы виднеется асфальт. Но все траки едут, значит, мы сможем забраться на эту гору. Самый тяжелый с подъема остался. Пытаемся преодолеть его. ребята буксуем по спидометру скорость растет а фактически нифига ребята я понял почему у меня кстати вам так слово некоторым ребята не нравится ребята ребята ну ребята что? ну как мужики и бабы как еще обращаться ребята нормально добро Почему у меня, помните, как раз вот эти два колеса бабахнули? Потому что они спускают где? Вот в этом ниппеле, в соске. Я его сегодня подкрутил. Я намазал. У меня такой спрей, короче, есть. Ну, не важно, мыльный раствор пускай будет. Я им пшик-пшик-пшик, и вот здесь вот текло чуть-чуть. Я докачал до 110. Сейчас смотрите, сколько. Столь. Поэтому подкачиваем опять. Проблема вот в этом либо том соске, либо внутреннем. В этом соске я уже устранил течь. Но, ну, видимо, где-то еще, видите, немножко подпускает. Да, страна отлично. Таким образом, в прошлый раз я не проверил с утра и поехал. И оно вот так вот чуть приспустило, потом дальше, дальше, дальше и попахнуло. Все. А то, второй, третий, пятый, десятый, и все, и четыре колеса. То сейчас тоже надо. Вот такие, блин, ремонтники, понимаете? Чуть не затянули, не проверили. Мыльным раствором не, не обработали, не увидели. И все, и отпустили меня, и я и поехал. Так что, ребята, каждый день теперь проверяю. Ну, а приеду уже буду что-нибудь делать.